Ребята, приехала долгожданная посылочка с Украины, почему долгожданная, потому что ее очень долго собирали, тут очень много нужного, лекарства мы заказывали, ну и еще какие-то там, а, тут для Яна бубы передали, он за Бубой скучал за мягкой игрушкой. Где-то неделя с хвостиком ехала эта посылка, тяжелая, получилось сколько, 50 евро, да, мы да. заплатили за нее 21 килограмм здесь. Желенькая. Ты бубу ждешь? Да? Так. Мама... О, вот что я просила, да. Я просила <как> <как> маму насушить мне полы. Мама прям все так красиво собрала. Сделала вакуумную упаковку. Ну почти вакуумную. Так, Мама... это травка мне. Ну, ладно, Буба. Мальчики, вот Буба твой, твой, вот Буба, смотри, какой довольный, смотри, кто это, Буба твой, ты его ждал, да, ой, довольный, дождался, знаешь, как он скучал по тебе, он очень хотел к тебе. Наконец-то он будет с тобой спать. Можно? Ну, круто. Мальчики! <связывая> <связывая> Марк, ринар. Хотела сушку им показать. Это бабушка сушила яблочки. Когда мы жили в Украине, но часто приезжала во время... Яблок, сбора яблок. И яблок было много, она сушила. Детям очень нравится. Она говорит, я сейчас напомню им. Так, чай. Это я закажу. Это Хелис, да? Да. 100% черный чай. Цейлонский, да. Не то, что Целонский. тут, непонятно что. Так, что еще? Так, листья шалфея. Вот, шалфей, да. Но он тут тоже есть, я уже увидела. Толфей нужен. Хорошая травка. Так. Фикс, фикс, фикс. Так, лекарства я, наверное, сюда сейчас отдельно. А тут тоже их очень много. Вот всякие детские сиропчики от кашля. Так, еще полы я просила. Какая-то коробочка. А, это, это понятно. Это для уго. Это для, для лица. Да, для лица. Для моих коктейльчиков, которые я делаю для протирания лица. Зови мальчиков. Марк Рената, зови мне хватит я не знаю на год вперед так точно так вот синекот от кашля так цинковая мазь может быть она здесь не нужна я ей дома пользовалась она от любых там покраснений прищиков решила взять конечно да папа покупал в таком количестве все ну, я думаю, пригодится. Наверное, лицо тоже хорошо. Так. А что же... Ой. Это для мальчишек. Мальчики, Марк, Ринат, Вам сюрприз от бабушки. Ну вот, смотрите. Кажется, это бананки, которые вы ждали. Хотели бананки? По-моему, вам бананки. Понимаю? Да. Смотрите. Так, одна Капитан Америка. Смотрите, настоящая бананка. Я Капитан Америка. Классно? Капитан. Хорошо. Супермен Паун. Файдермен, да. Я Супермен Паун. Вот, посмотри, как хорошо. Держи. А еще ну, давай, давай, давай. Я Ой, Яничек, это тебе сумочка от бабушки. А, а я моя а, я... а у тебя Майнкрафт. О, класс, давай. Рина, отстань сбоку. Бабушки, помашите свои Так, чтобы я видел. <свят> вот так. Спасибо, бабушка. Хотели бы, давай, <свят> давай, я <свят> тебе помогу, Эдвейд. Давай. Морта, хочешь, чтобы она Давай, давай, давай, давай. Все, теперь у тебя сумка есть. Смотри, ты можешь сюда конфеты складывать свои. Видишь? Ты сразу положишь, да? Да. Ренат, смотри, смотри. Ренат. Опа, посырек. Все, закрывай. <свят> ну супер у вас. Смотрите, уже можно деньги складывать куда. Матушка вам прислала. Помните, вы сушили с ней яблочки? Вот она вам засушила новые <свят> яблоки. Круто? Это а, а это мозг откуда? Ну это наш мозг. Ой, ребята. А это же самый ценный продукт. Это. Это, это наше, украинское. Кто? Кто угадает, что это? Это помидор. помидоры. Помидоры? Нет, это не помидоры. Масло? Нет, не масло. Но, кстати, на нем жарить Теста? тоже можно. Нет, не тесто. Что? Сковородка? Да, сковородка. А ну какая сковородка? Фальгат? Нет. Пакет? Ну, она тверденькая, смотрите. Я Мясо, мясо, да? мясо. Да, Почти да, ты да. прав. Так, принеси Ренат мне пожелудочек. Ну я знаю, как это. Казать надо да? Почти, да. Ну, ты угадал. Я угадал? Да. Мама, Мама, это что? что? Мама, это шашлык? Это сало. Сало. Да, и хотелось бы... Бабушка наша сало. сказала, что лучше вот, украинского вот. сала мы нигде вот, не найдем вот. здесь. Вот он. Его нет просто. Мама, могу? А у а меня хоть слез, бабушка. Надо будет в холодильник положить. Допаковала хорошо. Кстати, она не горячая, мама переживала, что... Ну, мама, не-не. Не понравилось. Это мама. А то меня... Копчененькое сала. Вы такое не едите, не любите. Бля-бля-бля. Пузнешка. Все, вам все. Это мои плойки, плойка морковка и плойка гофре. Так, что-то мягенькая, мягенькая. Это плед. скорее всего, вот такой я просила одеялка, потому что мы одно взяли, одно. Шапочки, мама. Ну, мы там покупали, здесь мы тоже купили. Ну вот, кстати, еще. Варианты шапочек для плавания. Пледик наш ура. Наш домашний мальчиков. Так. Мой свитер оранжевый, любимый. Отлично. Все. Тоже есть уже. Хорошо. Так. Ну и три вот таких. А как это раскрыть? А что это? А что это? Ну что папов такой заворачивает? Эта бабушка передала нам мед. Тут да. 3 литра меда. Серьезно? Плаз. Что это? Мы это с медом теперь. Ценный, да? Да, продукт. Это мед. Мед. Мед. Мед, да, медик. Он доехал и это очень приятно. Так, еще один чай. Да, и пылесос Сережа, для автомобиля. Все, а? Все, Довольны? Все, спасибо огромное нашим. Родным, папе, мамам нашим, двум бабушкам спасибо большое за суету, спасибо большое за такой сбор качественный и нужных, да, нужных вещей и всяких-всяких Но Здесь реально все самое-самое нужное. Мне плыйки были нужны, мед это вообще отдельная тема. Сала, мама сказала, я однозначно сала отправлю, даже если ты скажешь, не нужно отправлять. Чай, чай без него мы просто не можем. Мы как даже для его для и в жару 40-градусную пьем на нас, конечно, смотрят здесь. Странненько немножко. Но лекарства тут такое самые необходимые. В общем, спасибо, спасибо огромное. До скорых встреч. Скоро увидимся. Пока.